Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Падом. Привет, Настенька. Как твои дела? Против нас сильные сопы, сразу говорю. Взорвал за еще. Убил лавиком. А, у тебя первая, но... Я же говорю, сильный сопы. Какой я нереальный фаззумер, блядь. На нахуй, оставь фейс. Где последний? Ага. А, -а, -а. наверное, а, Эйс. Команда врага уничтожена. Против Рейбоу. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Мне кажется, они на двойку передумают сейчас этим. Убил варки. Парычи, парычи есть, по-моему. Варки могут риснуть. Граната! Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. А, нахуй, пиздец у него горит на вон там 0-3, блядь. Команда врага уничтожена Установите бомбу Раунд начался Бомба взята Кидаю гранату Блядь, Взигин Хорошую ину разменял. Они без медов. Мед не умирает. Заходите, рынок быстрее. Рынок быстрее, он 70. Найс. Nice. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Может, Взорвите раз. один из объектов противника. Раунд начался. И играйте единицу, не идите рынок. Бомба взята. Еще раз его трахнул. Еще одного трахнул. И еще одного трахнул. Бля, чай хорошая штаб. Оставьте эйс. Я последний, дайте просто инфу, я иссу и забуду. с бомбой убит. Ага, все, не трогайте его, сейчас я его отпишу. Так. Первый блин комом. Бомба взята. Так. Бля, он крысит сейчас. Все бойцы против нас. Еще один. Существует. Найс. Мы победили. Найс. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. А Надо, чтобы ему пять варбаксов дали. Бомба взята. Я Ду -ду -ду -ду. Команда противника nice. разбита. Миссия выполнена.